Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжник. Сегодня в читальном зале я решил почитать вам отрывок из седьмой главы книги Лапсанга Рампы «Третий глаз». Биография Лапсанга Рампы полна загадок и мистицизма. Начинает поселение духа тибетского ламы в тело британского сантехника и заканчивая слишком мистическим описанием техник духовного роста. Примечательно, друзья, однако то, что, судя по редким фотографиям Лапсанга Рампы он был человек высочайшей четвертой касты, и то, как он описывает свечение ауры после открытия третьего глаза, полностью соответствует свечению верхнего кольца индивидуальной души людей разного духовного развития, ну, то есть разной касты. Таким образом, с одной стороны, в Википедии, например, или официальных источниках мы читаем странную биографию и сомнительные приемы оккультизма, а с другой стороны видим человека в высочайшей духовности со способностью тонкого видения души человека. Решать где правда и что такое правда, конечно же, друзья, вам. Для меня, например, правда – это там, где есть честь и открытое сердце. Итак, друзья, Лапсанг Рампа, Третий Глаз. Наступил день моего рождения. На этот день меня освободили от занятий и служб. За завтраком Лама Миньяр Дандуб сказал мне, «Отдохни хорошенько, Лапсанг, а вечером мы за тобой приедем». Как приятно лениво валяться на солнце. Внизу сверкают крыши поталы, позади меня переливаются голубые воды на жемчужного сада. Манят покататься на обтянутой кожей лодке. Я с интересом наблюдал, как группа торговцев перенаправлялась на пароме через Чижу. До чего же быстро пролетел день. Солнце садилось, приближался вечер. Меня привели в комнату, откуда уже не разрешалось выходить. Послышались легкие шаги. Кто-то шел в мягких войлочных сапогах по каменным плитам коридора. В комнату вошли три ламы высокого ранга. Мне наложили на лоб компрессы страв и туго привязали его бинтом. Затем они ушли. Поздно вечером ко мне снова пришли трое, среди них был и лама Мингьяр Дандуб. Компресс сняли. Тщательно вымели лоб и насухо вытерли. Один лама, настоящий великан, сел сзади и зажал мою голову в своих ладонях. Другой открыл коробку и извлек оттуда блестящий стальной инструмент. По форме инструмент напоминал шило, но наконечник его был изогнут в форме буквы «У» с мелкими зубчиками по краям. Осмотрел внимательно инструмент, лама затем простерилизовал его, сунув наконечник в пламя лампы. «Операция будет очень болезненной», — сказал мой учитель, взяв меня на руки. «К тому же совершенно необходимо, чтобы во время операции ты был в полном сознании. Это будет недолго, поэтому постарайся сидеть неподвижно». Я увидел целый набор разнообразных инструментов и баночек с настойками из трав. «Ну, лапсанг, мой мальчик», — думал я про себя, — «держись, все равно ты получишь то, что тебе уготовано. Делать нечего, остается лишь сохранять спокойствие». Лама, державший в руке инструмент, оглядел присутствующих и спросил, «Все готовы? Пора начинать, солнце только что село». Он приставил зубчатый конец инструмента к середине лба и начал вращать ручку. Прошла минута. У меня было такое чувство, будто мое тело протыкает насквозь. Время остановилось. Инструмент прорвал кожу и вошел в мягкие ткани, не вызвав особой боли. Но когда наконечник коснулся кости, я ощутил как бы легкий удар. Монах усилил давление, вращая инструмент. Зубчики вгрызались в лобную кость. Боль не была острой. Я чувствовал только давление, сопровождающееся тупой болью. Я не шелохнулся. Находясь все время под пристальным взглядом ламы Мингьяра Дандупа, я предпочел бы испустить дух, чем пошевелиться или закричать. Он верил мне, а я ему. Я знал, он прав, что бы он ни делал, что бы ни говорил». Он внимательно следил за операцией и только слегка поджатые губы выдавали его волнение. Вдруг послышался треск. Кончик инструмента прошел кость. Опытный лама-хирург мгновенно прекратил работу, продолжая крепко держать инструмент за рукоятку. Мой учитель передал ему пробку из твердого дерева, очень чистую и тщательно обработанную на огне и в растительных настойках что придало ей прочность стали. Эту пробку лама-хирург вставил в У-образный паз инструмента и начал перемещать ее по пазу, пока она не вошла в отверстие, просверленное во лбу. Затем он немного отодвинулся в сторону, чтобы Миньгьяр Дандуб оказался рядом с моим лицом и по знаку миньяра стал все глубже и глубже всаживать этот кусочек дерева в мою голову. Вдруг я ощутил странное жжение и покалывание где-то возле переносицы. Я немного расслабился и почувствовал какие-то неизвестные мне запахи. Потом запахи пропали, и меня охватило новое чувство, словно легкая упругая вуаль обволакивала мое тело. Внезапно меня ослепила яркая вспышка, и в то же самое мгновение лама Миньгьяр Данду приказал «Стоп!». Меня пронзила острая боль. Казалось, тело горит под струей белого пламени. Затем пламя стало стихать, потухло. На смену ему пришли цветные спирали и горячие клубы дыма. Лама-хирург осторожно извлек инструмент. Во лбу оставалась деревянная пробка. С этой пробкой я проведу здесь около трех недель, почти в полной темноте. Никто не имеет права посещать меня, кроме трех лам, которым поручено ежедневно проводить со мной беседы и продолжать мое обучение. До тех пор, пока пробка не будет извлечена, мне будут давать минимальное количество пищи и питья, лишь бы я не умер с голоду. «Теперь ты один из нас, слабсанк, сказал мой учитель, бинтуя мне голову. «До конца своих дней ты будешь видеть людей такими, какие они есть на самом деле, а не такими» какими они стараются казаться. Было довольно странно видеть трех лам, купающихся в золотом пламени. Только позже я понял, что золотая аура была результатом чистоты и святости их жизни, и что у большинства людей аура совсем другого цвета. Когда новообретенное чувство развилось во мне под строгим наблюдением и руководством лам, я стал различать другие цветовые оттенки в самой глубине ауры. Впоследствии я научился диагностировать состояние здоровья человека по цвету и интенсивности его ауры. Подобным же образом, по колебаниям цветовых гамм в ауре, я мог безошибочно определить, когда человек говорит правду, а когда лжет. Объектом моего ясновидения было не только человеческое тело. Мне дали один кристалл, который сейчас, кстати, находится у меня и к которому я часто обращаюсь. Ничего магического в подобных магических кристаллах нет. Это в сущности обычные инструменты, как микроскоп или телескоп, позволяющий благодаря естественным законам видеть обычно невидимые предметы. Кристаллы тоже подчиняются законам природы. Они служат фокусом для третьего глаза, с помощью которого можно проникать в подсознание людей, собирать спрятанные там факты. Кристалл должен соответствовать характеру владельца. Одни предпочитают кристаллы горного хрусталя, другие — стеклянные шарики. Некоторые используют простую воду, налитую в чашу, некоторые — черный диск. Не имеет значения, какой инструмент используется, Принцип его действия остается одним и тем же. В течение всей первой недели после операции в комнате было совершенно темно. Начиная с восьмого дня освещенность стали постепенно увеличивать. На семнадцатый день свет достиг нормального уровня, и тогда снова пришли трое лам, чтобы удалить пробку. Процедура оказалась очень простой. Накануне лоб мой распарили настоями страв. Как и во время операции, один лама зажал мою голову между коленями. Специальным инструментом другой лама, оперировавший меня, захватил выступающий конец пробирки. Резкий рывок, и все закончилось. Пробка была удалена из головы. Лама Мингьяр Дандуб наложил мне на лоб компресы страв и показал пробку. Пробка почернела настолько, что стала похожа на эбеновое дерево. Лама-хирург положил ее на небольшую жаровню вместе с пучком различных трав. Древесный дым перемещался с травяным и поднялся к потолку. На этом закончился первый этап моего посвящения. В ту ночь я заснул не сразу. В голове у меня теснился рой мыслей. Каким-то теперь предстанет передо мной Цу, а отец... «А мать, как они будут выглядеть?» Но пока эти многочисленные вопросы оставались без ответа. На следующее утро снова пришли ламы и внимательно осмотрели мой лоб. Они решили, что я уже могу вернуться к товарищам, но половину времени со мной будет заниматься лама Миньяр Дандуб. Ему надлежало продолжать мое образование по специальной методике. Другая половина дня пройдет в обычных занятиях и службах, не столько с учебной целью, сколько для формирования взвешенного реального мировоззрения. Еще через несколько времени меня будут обучать под гипнозом, но пока я не мог думать почти ни о чем, кроме еды. Меня продержали на строгой диете в 18 дней, я порядком отощал и мне не терпелось наверстать упущенное. С этим нетерпением я устремился на кухню, но в коридоре увидел силуэт человека, окутанного голубым дымом, сквозь который прорывались сердитые красные языки пламени. Я закричал от ужаса и влетел обратно в комнату. Ламы смотрели на меня с удивлением. Я был ни жив, ни мертв. «В коридоре горит человек!» — выпалил я. Лама Мингиардандуб Дандуб поспешил в коридор, но вскоре вернулся, улыбаясь. «Лапсанг! Это наш уборщик!» Человек он вспыльчивый, его аура напоминает голубой дым, потому что он не развит, а красные языки – признак того, что он сердится. Так что не бойся и отправляйся обедать, это для тебя сейчас главное. Интересно было снова встретиться с мальчишками, которых, как мне казалось, я хорошо знал, но, как выяснилось, не знал вовсе». Достаточно было взглянуть на них, чтобы определить, о чем они думают, что замышляют, как относятся ко мне, с завистью или безразличием. Однако недостаточно было видеть цвет их ауры, необходимо было понимать, что он означает. Вместе с моим наставником Ламой Миньяром Дандупом мы уединились в укромных местах, откуда могли спокойно наблюдать за людьми, входившими и выходившими через главные ворота». Лапсанг, говорил мне Млама Миньяр Дандуб, обрати внимание вон на того только что прибывшего человека: видишь ли ты разноцветные нити, которые дрожат над его сердцем? Такое дрожание и этот цвет означает, что у него больные легкие. Или оторговцы, посмотри на эти широкие волнообразные разводы, похожие на ленты, и на вспышки в виде пятен. Наш братец Таргаш думает, что ему и на этот раз удастся вытрясти много денег из этих дурачков-монахов. Он знает, зачем приехал. И за денег многие люди не останавливаются ни перед какой низостью. Или еще, посмотри внимательно на этого старого монаха Лапсанг. Вот кто святой в полном смысле слова, но он большой буквоед и не способен видеть дальше формальных предписаниях в наших текстах. Ты замечал, как обесвечена его желтая аура. Это говорит о том, что он недостаточно развит и образован, чтобы избежать ошибок. И так продолжалось день за днем. Особенно много внимания уделялось работе с больными. Третий глаз оказался чрезвычайно полезным в течение не только обычных, но и психически больных. «Через некоторое время, — сказал мне Лама Миньяр под однажды вечером, — мы научим тебя закрывать третий глаз по желанию, поскольку в конце концов становится невыносимым смотреть один и тот же печальный спектакль о человеческом несовершенстве. Но сейчас, пока ты пользуешься им наравне со своими обычными глазами, а потом мы научим тебя свободно управлять им». Давным-давно, гласят наше предание, все люди, мужчины и женщины, умели пользоваться третьим глазом. В те времена боги ходили по земле и жили среди людей. У людей возникла иллюзия, что сами они не хуже богов, возникло желание убить богов. Люди не понимали, что то, что они видят, боги видят лучше их. В наказание боги закрыли третий глаз у людей. С тех пор... На протяжении многих столетий дар ясновидения был уделом немногих. Те, кто обладал им от рождения, могли развить и усилить его в тысячи раз благодаря соответствующей операции, которую сделали мне. Дар этот особый, и относиться к нему нужно осторожно и с уважением, как к любому другому таланту. Однажды меня вызвал к себе отец настоятель. Сын мой, обратился он ко мне. Теперь у тебя есть то, в чем отказано большинству людей. Пользуйся этим даром во благо и никогда не применяй его в эгоистических целях. Когда ты окажешься за границей, от тебя будут требовать, как от фокусника на ярмарке, показать то, показать это. Тебе станут говорить «теперь докажи это». Но я обращаюсь к тебе, сын мой, не подчиняйся капризам. Твой дар... Дан тебе для оказания помощи ближнего, а не для собственного обогащения. Ясновидение может открыть тебе многое, но никогда не открывай своим ближним того, что может принести им страдания или повлиять на их жизненный путь. Ибо человек, сын мой, сам должен выбирать свой путь. Что бы ты ему ни говорил, судьбу человека нельзя менять. Он должен пройти тот путь, который ему уготован помогай больным, помогай несчастным, но не говори того, что могло бы изменить их судьбу. Отец-настоятель был человеком исключительно образованным, он выполнял обязанности личного врача Далай-ламы. В конце беседы он сообщил, что через несколько дней мне предстоит поездка к Далай-ламе, который пожелал познакомиться со мной. В течение нескольких последующих недель я и мой наставник лама Миньяр Дандуб будем гостями в храме Патала. Друзья, до следующей встречи в читальном зале. Поступайте по совести, живите честью.